сегодня очередной привет, ролик привет. у нас да сегодня будем у нас что, сажать дождалась муж с работы погоды дождалась да наконец-то у нас тепло хоть немножко да сейчас сделал такие грядочки еще дополнительно в этом ну вот недавно делал не снимал уже не показывал в том году вот эти были грядки да три у нас его сделаны. сегодня еще две добавил и там еще две грядки на той стороне будут Сейчас будем, что рассказывали? Наркать на севок, да, будем сажать. да ну, что будем сажать. Вот такой севочек. А потом здесь морковку пойдем сажать. А еще в одну грядку, который наш кот полюбил, хотя и тут он полюбил тоже хорошо. Ну да, будем накрывать пленкой. Будем накрывать пленкой. Здесь лук, здесь морковка. А там полгрядки будет у нас вот лукчок, он зашел, маленький севочек. А здесь будет у меня зелень и редиск всякую. Ну такая Самый вон песок куча лежит тут. Вот. Иди типа, да, на песок в туалет. Нет. Нет, он идет именно вот на грядке. Ну вот же надо. Ну да. Так. Такие дела, ребят. Кстати, вот заказывал. я <coughs> Аркадийна заказала. Вот землю привезли нам. Я уже тут половину использовал. На грядки возил И торфы немного вот. Все это смешиваю считаю, И вот получается Гряда Еще мы ребята в этом году дерево посадили Вишню короче ребят Вчера вечером посадили Уже не стал снимать Владимирскую вишню Да Такая Дерево, не знаю вырастет, не вырастет. В том году сажали, короче, два дерева Так и не выросло Ну, Лена тут тую посадила еще Сюда надо тоже земли добавить Ну, вровень хотя бы сделать Ну, если, если останется, короче, эта земля Потому что там еще две грядки надо делать Наконец-то у нас тепло, ребята Так, ну что, посмотрим, что там Лена Аркадьевна делает Винарка уже поливает. Ага, свалим, а я показал, как ты дерево сажала. Главное свалить вовремя, да? Ну да. Ну да. земле-то это. Опять это... вот косили, опять надо косить. Вот, я тебе половину, на, Андрей Сергеевич. Фигачина. Фигач, Гряч. Ну давай с одной хотя бы грядки. Ну откажу. так ты иди по своей стороне, я по своей. В чем проблема? -то? Я снимаю, мне неудобно снимать и сажать. Покажи на свою треногу и успокойся. Ага. А через сколько расстояний Ты уже забываешь все время. Вот так вот. где-то. Посадишь, да, где так и посадишь. Не, нужно ему расти это тебе не семейный. Главное верх ногами, ребят, не сажайте. Да, как это делать? Два делать, нет. Ты про кого это? Они не будем тыкать пальцем. Да. Вон у меня уже один. Пророкс. Пошел. Ладно, сейчас ребят на треногу поставлю, то неудобно одной рукой работать. сколько там надо? мне? А мне? ой, вот все, стоп стоп, стоп, стоп чтоб на ту грядку еще хватило я в том плане а -а -а. чтоб две грядки покрыть а нас даже три надо покрывать но у меня там третья половинка все давай, накинь все. теперь надо чем-то вон, петучки вы ты там главное прикрыл? Это главное, чтобы кот не ходил. Да. Все, ножик надо, ножницы не сей. У -у. Ну вот, ребята, грядочку покрыли. Так, сейчас, ребятушки, будем садить как-то. Сажать. Сажать. Морковь, красная звезда F1. Посмотрим, что за урожай будет осенью. Морковь Московской области, детская сладость и королева осени. Вот такая будет морковь и будем осенью смотреть, что вырастет, какая лучше, да? Угу. Ну что, начинай. Ну, сейчас опять борозды нарежем, да, и будем сажать. Новгород, кстати, Нижний Новгород Королева осени, переднеспелый, 120-130 дней Сорт универсального назначения Корнеплод конический, длиной 20-25 см Массой 85-230 грамм, мякоть красно-оранжевая, сочная и сладкая. Урожайность от 4 до 9 килограмм на квадратный метр. Морковь Московской области. Ну, ты сверху будешь читать, а не снизу. Нет, я пацан дали. Ага. Слушай, стали прям класть так класть. Не маленькую. Не маленькую эту. Не то, что не найдешь семена. Целую горстку садим. Так, мне надо потом делать это. Вот. Землю. Чтобы.. Так, следующая будет Красная звезда Так, сейчас про это прочитаю, что он, ребят Преднеспелый плод Так, 120, от 100 до 120 дней Всходов так, корнеплоды ярко оранжевого красного цвета, конической длиной до 20 сантиметров. Вот это крупное. Обладает. Нет, это от... 25. А, там 25 была? Да. А. Обладает отличный вкус и очень сочный. Используется в свежем виде для всех видов кулинарной переработки. И продолжительного смотри. хранения. Урожайность 4,7 квадратных. Тут поменьше урожайность. А здесь вот, у этого, смотри, уронил. У красной звезды тоже немало. Ага. Дай пока про нее почитай, ты, это... ты пока сажай я туда и сейчас две. Так, да. сейчас две. так, морковь красная звезда да, Фабдим Уникальный среднеспелый гибрид Ценится за отличные вкусовые качества Богатое содержание М -м. сахаров и каротина А также большим плюсом является его отличная легкость. Короче, на хранение Он, ребята, очень хорошо подходит Привлекательный внешний вид корнеплодов гармонично дополняется великолепным вкусом. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, ровные, гладкие, длиной 20-25 сантиметров, массой 140-180 грамм, без сердцевины. за? Сердцевины не будет. Окраска корнеплода красно-оранжевая, мякоть сочная, нежная и очень сладкая. Не проявляет склонности к стрелкованию и растресканию корнеплодов. Рекомендуется для свежего потребления, переработки, консервирования, замораживания. Корнеплоды отлично хранятся до нового урожая. При этом прекрасно сохраняя свои вкусовые и товарные качества. И она еще сажала детскую радость. Короче, среднеспелый плод. 95-110 дней для входа из для всхода по технической спелости розетка листья по полу, при... какая-то. Корнепод цилиндрический, с тупым кончиком, длиной 18-22 сантиметра. Ярко-красно-оранжевый, сочный, сладкий. Масса 75-140 грамм. Рекомендован для сбора на пучковую продукцию, употребления в свежем виде, переработки в и продукты для детского и диетического питания. Хорошо хранится. Урожайность 25-4-2 килограмма. Ну тут уже меньше урожайность на нем. Выращивать прямым посевом семян в открытый грунт. Вот такая штучка, ребят. И все, ребята. И мультируем. Что делаешь? Мультируешь. А ну, Такие как ты, я не понимаю. Закрываю чтобы Мягко, чтобы взошело. За... Mm -hmm. в этом году грядка с морковкой будет отасная. Я столько здесь не кидала, что нам не горит. Ну тут что, торт, земля. Песочка немножко добавила. А тут земля специальная. На рассаду, когда сажала, сшалась, но тоже с удобрением. кинул всего. Да. Ты делал вот так, у посмотри, какая тяжелина. Давай, буду вести, а ты выкидай. кстати. Так, что там дальше зай у нас? Какие посадки? Сейчас я сюда немножко земли пару тележек добавлю, ребят, и тут будем что сажать за Салаты. А, ну потом расскажем вам. Такой редиску гранулированную буду сажать, называется Селеста F1. Знаю, тут срок годности не ну, важно. до шестнадцатого года. Не важно. Она не важна. В каком году ты ее покупалась? Срок годности до шестнадцатого года. И это не важно. Потом Я нас... тебе скажу, 91-го года огурцы взошли как нефиг нафиг, да? сейчас, вот в 20-м году, 91-го года. В каком 20-м, сейчас 22-й? В 20-м году мы сажали, в 21-м мы не сажали, в 20-м мы да. сажали. Потом что будешь сажать, вот это все будешь сажать или... Ну посмотрим, насколько мне... А Потом будем Давай. рассказывать, что будем сажать еще и... Так, в общем, какие салаты у нас, ребята, есть? Салат Дубрава. Вот. Что про него могу вам сказать? Прочитать. Лис... Прочитать, да. да. Листовой салат дуб... листного типа, снежной зелени, отличный вкусовый качеств, сорт среднеспелый. При рассадном способе выращиваем через 60-65 дней после всходов. Образует плотную крупную розетку листьев, достигает массы 220 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук у меня вышло. Ну, вот нормально. Так, листья светло-зеленые. перрос три. Перос рассечные. он вот написали. Длина 20 сантиметров. Урожайность 4,5 килограмма на квадратный метр. Да что тут, блин, не попадаешь. Толкость потеряла. Да. Так, ушла. потом у нас. Ушла влево. Салат Лола Росса. Так, это среднеспелый листовой сорт. 40-45 дней надо ждать. Розетка листьев полу, полупрямо стоящая. Листья морщинистые. Перед им. Накормленные. Розового вишневого цвета. Масса одного растения 30-350 -35, грамм. 300-350 грамм. Листья имеют приятный ореховый вкус, с легкой горчинкой, хрустящей консистенцией. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном уровне, устойчив корневым и икли... клинным гнилям. Цветут... Цветут, смесь, вот. Салат лолоросса. Опять то же самое, только уже в другой упаковке. Потом салат Ставр. 40-45-48 дней среднеспелый сорт листового салата так, розетка крупная раскидистая диаметром 30-35 см лист светло-зеленые краски масса одного растения 200-400 грамм ребят. ценится за отличные вкусовые качества и декоративный внешний вид такой салат салат Ставр Салат Лола -роса». еще одна Лола Роса, салат дубрава А, вот еще салат есть какой-то полук... полукочанный, изумрудная зелень, среднеспилый сорт, рекомендован для открытого грунта. Листья крупные, 200-300 грамм, короче, сочные. Попробуем. Ты не кузём, это есть не буду. <съя> Но это я не ем, это Елена Аркадьевна эту гадость есть. Я такое, небо бы мясо. Ну, а Огурчик могу съесть, а редиску люблю. Но он не кузём. Есть это не будет. Высыпи все, внутрь да, рассыпаем. Последний все. -таки. У меня нету в этом году. Еще одна рядка останется, да? Ладно, не буду рост сажать. Она есть уже. Раз, два, три, четыре. Вот так вот у меня сидят салаты ага. две, две осталось редиска впереди ну еще давай давай редиска, Не редиска надо. я люблю давай ну и будешь есть давай лук давай лук лук досадим У нас там лук остался Мне-то вверх вот. а, а, а я раз. Лук у нас, ребята, все едят. Подовой. Каждый день. Подовой. Крупнее выбираю. Я уже и так весь крупный Нет, Я уже и так весь крупнее высадела. Как всегда. Даже и дал к металлу. Вс. сам. Елена Аркадьми. Ну, пол ногти сразу. Так, ребятушки, ну чё, все, посадили, сейчас накроем также пленочкой вот. и пойдем сажать огурцы. Всем привет, ребята! У нас второй день сегодня, сегодня дождик был с утра, да, зайчик? Вчера хотели посадить огурцы, но не получилось, так как Елена Аркадьевна там с пальцем что-то у мне покажи, что там с пальцем? Волнок. Травма, да, и решили. Ну и вечера уже был, как бы некогда было. Сейчас мы что сажаем, ребят? Капусту, сорок, к сожалению, не знаем, какой. Елена, рас... Елена Аркадьевна раскладывает по своему фуншую, да, за? Да. Ну и вот тот один туда засунь. Куда? Ну, последний. Вот этот может чуть-чуть сдвинуть редки сюда. У меня есть. Или вот эту сдвинь просто. Так, чтобы им было место, чтобы они качнями росли. Сейчас как раз она прохлада. После дождичка. Только в пятницу. не ну а да. в четверг. Вверх мы не смогли. Ну вот, все вместилось вот. Сейчас ходим за песочком Водичку уже принесли Сейчас надо в нее капнуть Фитоспорина Чтобы корни завязались нормально и приступим к посадке. Ожаю. Земля сейчас хорошая. После... После дождичка. Песочку. А песок что, зачем? Лучше на него, да? Да. А зачем поливаешь? Он сырая. А счёт. здесь сухая. А -а -а. Корни должны как-то завязаться. В общем, сейчас так посадим, таким принципом. И все. Да, и будет пропуска. Потом пойдем свеклу сажать. А тут уже горох посадили. До палки, короче, не знаю, вырастет, не вырастет, посмотрим. Вырастет. На хорошей земле, на новой особенно. На свеженькой, чтобы не расти. Все, садили пропуску. Перебираемся на другую, на другую дислокацию к свекле. Весники. Утки до сих пор сидят везде. А, да? Слышь, вы, дикие. Они не дикие. Они, Они хотят не... клюнуть камеру, смотри за ними. Они отчеловеченные. Смотри, две маленькие какие стоят. Готовится. Эти маленькие. Ну, На это нравится, на индюка похоже. Голошейка. Ага. Так, ребятушки, я сейчас покажу, как вам утки сидят. В одном гнезде, смотрите, сколько. Пуха, сколько наделали делали себе. Так что ждем пополнения. Яблони, смотрите, как. В том году, ребята, с вами сажали. Вот, зацвела. А тут нет еще, да, пока? А, тут тоже небольшие уже появляются. Да. Так, ну что, ребята, поставили дуги, решили... У Лены Аркадьевны остались тут еще помидоры. Сколько? Шесть штучек, да, зай? Высадить сюда, а остальное засадить свеклой. Ну чё, приступим? Оказывается, у нас Андрей Сергеевич любит свеклу. Узнаю да. все больше за 18 лет жизни. Что он любит больше. Или такие времена настали, а. что мы хотим больше есть. И больше сажать. Ты что, мировой кризис впереди? Надо сажать и сажать. Ой, у кризис, как были мы в же. Живем уже. И будет же. Ой. Так что я с мировыми кризисами. Где тот кризис? Фиги о. А на ту грядку посадим огурцы. Ну как, Они у там у нас сидели. хорошо прижились и в том году хорошо показались. А что там все есть? Там перепелины есть, колконские есть из Света, курины есть. Корови. Корови есть. Все так. там абсолютно. Так что там он будет, как всегда. Надо будет палочки еще поставить. Да? Ну, желательно. Палочки куча вот тут лежала. Знаю, как по три. Все. Два редка сделай по три. Это на пробу так, чтобы не выбрасывать рассаду. Жалко. Вдруг нормально все будет, да? Ну так, чё, ну что, все. Посмотрим, как она будет. Просто выкидывать жалко. Как мы будем это Закроем. Значит, у меня идет. Три вида кабачка. Они у меня уйдут. Вот в эти вот две лунки. Может даже не в одну. Я посмотрю, как я их рассажу. Вот у меня мавр. Черный красавец. И какой-то марл белый. Вот это. Потом я посажу еще две тыквы. Малышка. И какой-то гибрид. Фонарь. Это вот я тоже посажу. Очень хороший, вкусное. Нам тут дали попробовать тыкву Теперь мы что-то на тыкву подсели. И вот у меня свекла Бордо. Тоже свекла Бордо. 237-я. Обе причем. Сколько там веса? Покупались в разных местах, блин. Это в магазине, а это нам принесли. Так, я не знаю сколько у них тут на той стороне вес 2 грамма нет сама клубни сколько будет а про это масса двести тридцать пятьсот грамм мягко темно-красная плотная урожайность пять с половиной семь с половиной семь и шесть килограмм на квадратный метр ага. нормально и здесь тоже самое до 500 темно-красный только. Здесь вот есть. Здесь вот куда? Кривой. Насколько хватит. Такие, ребят, семена. Странные. Сушеный свекло. Свеколка, маленькая. близко слишком. слишком По его они будут взять Чё будут там друг друга стереться Так, ну чё, все ребятки посадили Помидоры посадили Посадили эти как я слепу. Все накрыли, такой парничок, ребят, получился. Вот. Елена Аркадина сейчас э, досаживает кабачки, баклажаны свои. Вот. начался дождь, особо уже снимать как бы неохота. Вот. Да, сейчас покажем вам, какие огурцы просто посадим. И будем прощаться с вами, ребят. Ребятки, ну что, дождь пошел, ребят, мы домой зашли. Сейчас покажем, что посадим. Сейчас дожди пройдет. Мы уже не будем в этом видео показывать. Просто покажем, какие огурцы будем сажать. Ну, Илена Рокодиевна сейчас его расскажет. Мальчик с пальчиком скороспелый. по корнишон. Маленький. Всего 65 грамм. Ну, это хорошо вот на засолку. На маринад. Потом вот есть огурец. Муравей. Мора... Да, муравей. Он пучкованием. Вот он, ребят, как будет. Как виноград гроздями. Высокий стабильный урожай. Вот это второй. Дальше, ну куда же без нее? Без тещеньки-то. Тоже хороший скороспелый, я всегда его сажаю. Вот. Мне нравится. Очень вкусный. Потом вот Антошка нравится. Он это как гибрид. Он... Он коротенький, он не такой длинный, и он гладкий. А вот эти, если они идут, они идут э, такие колючие, а этот вот он гладенький. Вот, вот эти вот четыре. А дальше я уже не знаю, я еще пока посмотрю, насколько мне хватит. Но Мне надо как минимум 60 штук посадить. А сколько здесь? Вот еще есть... Изящные, засолочные они Ранние Вот скорее всего вот с этих вот я начну Ранние, чтобы они первые пошли Вот эти вот и меньше дней надо Расти Ну и дополню Может быть вот этим Король грядки. Вот. В общем вот эти вот сорта Я посажу в этом году Да, ребят, заканчиваем видео Кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Всем пока-пока!